Что такое интерчейн-систем? Это система взаимообмена между пользователями. Есть такое понятие, как блокчейн. Блокчейн – это цепочка блоков, записанных в каждом блоке. И в чем уникальность блокчейнов? Это В основном децентрализованных блокчейнов в том, что все, что действие производится, оно записывается, и эти действия невозможно удалить или каким-то образом переписать, потому что каждое действие записывается. Да? И это уникальность такого, можно сказать, открытого ведения бизнеса, либо открытого ведения каких-то программ, где каждый пользователь программы видит, что происходит в данном случае в том направлении, в котором работает. Но я считаю, это большое достижение в сообществе, там, где сегодня происходят неприятные моменты и в геополитике, и в финансовой сфере. В том, что иногда происходит и с объектами недвижимости, и вообще с собственностью, да, система блокчейна даст высокий потенциал защищенности участников этой системы. А вот интерчейст-систем System это более глубокая вещь, которая, ну, представьте себе, есть разные направления блокчейнов, есть разные направления, скажем, криптосистем, которые работают, и они же будут нуждаться в системе объединения и взаимодействия между собой. И создавая интерчейст System, это система, которая позволит обмениваться, она и так приводится, система взаимообмена между пользователями. И вот система взаимообмена между пользователями должна учесть все интересы этих пользователей и дать гарантированное взаимодействие при разных сделках, при разных транзакциях при пересылке какой-то корреспонденции, ну и так далее, и так далее. И здесь есть очень важные моменты в защищенности и безопасности в этой системе. И вот в этой системе, естественно, появляется вопрос, а какая будет единица меры этой системы взаимообмена? Ну, то есть прототип денег, да? То есть И в данном случае здесь прототипом денег может стать система платежей юниты и система меры обменов, а обеспечивающая ликвидность это криптоюнит. поэтому interchange system это более второй уровень более высший уровень чем блокчейн который объединит многие системы и благодаря этой системе взаимообменов пользователи смогут безопасно быстро надежно обмениваться товарами услугами взаимодействиями информацией на защищенных и контролируемых, но контролируемых только этими пользователями, чтобы не было мошеннических схем, операций и так далее. И самый главный момент в этой системе взаимообмена между пользователями, один из главных потенциалов и самый главный плюс, то, что в этой системе многие люди понимают алгоритм дохода других людей. Человек, может быть, получает какой-то ресурс в политической, скажем, направлении на сегодняшний момент, да, и становится, может быть, таким вот репортеришком был, таким никаким, а потом вдруг выпускает какую-то нашумевшую статью и получает за это какие-то вознаграждения, вдруг становится очень известным репортером. Да? Ну, на таких скандальных, плохих статьях, там большое количество подписчиков, может быть, он имеет благодаря каким-то скандальным вещам. А потом все понимают, через время понимают, что он получил специально деньги для того, чтобы кого-то очернить или чтобы создать какие-то технологии медийные, чтобы продвигать то, что ему было заказано. И он вдруг благодаря этому стал популярным, у него стало много денег и так далее, и так далее. Да? Так вот, благодаря системе блокчейна и системе интернет-чистим мы сможем видеть все эти взаимодействия. И если человек, грубо говоря, получил взятку за то, чтобы сделать плохую статью, то мы это увидим. И будут все видеть, откуда у него деньги честные, ну, так называемые, деньги справедливо, скажем, светлые или темные. Ну, вот если аббревиатуру такую сделать. Да? То есть так называемая, как кто-то из наших коллег сказал, карма физическая, да? то есть финансовая, когда мы видим в этой системе взаимодействия Откуда у человека деньги, был ли он честным путем, то есть привнеся полезность обществу или обокрал это общество. Да? Для чего эта система нужна? Ну, для того, чтобы понимать следующее, что да, человек может иметь эти деньги, но если у него не будут брать эти деньги, то эти деньги будут вместе с ним, они, грубо говоря, прокиснут, и никто не захочет пользоваться такими деньгами. А что это даст? Это даст потенциал роста, потому что люди не захотят морать свои честные деньги. Ну, грубо говоря, такими грязными деньгами. И для того, чтобы произошло, должен быть высокий уровень сознания, естественно, у людей, высокий уровень образованности, особенно связанной инвестиционной образованности, финансовой, дабы не допускать заражения своих честных денег, своей честной такой вот аурой, да, можно сказать, светлой, с темной аурой темных денег. И, ну, скажем, кармические такие, можно сказать, карма такая, да, не просто аура, а карма еще, которую мы можем прослеживать, что вот человек, либо, на примере, вот как Стив Джобс, который привнес полезность миру, да, и его деньги, они и светлые, честные, потому что благодаря его технологии весь мир получил очень большие выгоды в развитии, благодаря его технологии появилось огромное количество рабочих мест, люди начали создавать определенные бизнесы, ну и так далее, и так далее. Да? И вот система взаимообмена между пользователями, она должна решить не только такие маленькие задачи, а еще и глобальные задачи по, определю, по определению возможных развитий того или иного направления, того или иного человека, быстрого подъема той технологии, которая может быть необходима сегодня человечеству. Эта технология будет получать огромный потенциал в виде э, финансирования. И люди, которые финансируют, сразу же будут пользоваться этим э, технологией и зарабатывать на этом еще больше денег, развивая еще другие направления, которые будут служить человечеству на благо развития, на его созидание на его скажем, создание мира, улучшение геополитики, объединения и еще большего роста в, скажем, в развитии всего человечества на планете Земля. Поэтому мы ставим перед собой такую глобальную, конечно же, цель, чтобы в этой системе взаимодействия были полностью открытые все каналы, возможности, чтобы каждый человек, на простом примере, если кто-то хочет зарабатывать много денег, да, он видит того человека, который видит реальные его доходы, где все это в открытом доступе, и есть алгоритм. Почему у него такие высокие доходы? Например, он зарабатывает 100 тысяч долларов в месяц или миллион долларов там, рублей в месяц или, может быть, 100 миллионов рублей в месяц. Но у него написан алгоритм, почему он зарабатывает эти деньги, а тот человек, который зарабатывает, может быть, 10 тысяч рублей в месяц или максимум 100 тысяч рублей в месяц, у него есть его алгоритм и он понимает, что надо тогда образовываться, обучаться для того, чтобы выйти на вот эти нормальные вещи. И этот алгоритм не связан обязательно с бизнес-процессами, потому что сегодня есть люди, которые привнесли полезность миру через онлайн-вещание в виде медитации, каких-то, может быть, прекрасных музыкальных композиций, которые они создают. Люди платят им сегодня уже, да, и эти люди прекрасно живут и зарабатывают. Но в современной финансовой системе, к сожалению, пришло такое время, когда нам нужно доказать, что у нас честные деньги, что они не мошеннические, что они не отмытые, ну и так далее, и так далее. В этой системе взаимообмена между пользователями интерес... Мы все это будем видеть реально на каждом человеке, и нам не нужно блокировать чьи-то счета, когда видно, что это деньги ворованы или сделаны, может быть, на очень плохих вещах, там оружие, наркотики, войны, разрушения, да, то сразу это видно. Эти деньги просто ни у кого не берут, они не пользуются спросом, и, соответственно, как в системе биржевых курсовых разниц, эти деньги у этого человека просто падают в цене, и они ничего не стоят. А деньги других корпораций или других направлений или других стран, которые привносят больше полезности в этот мир для объединения, для улучшения, естественно, они растут и пользуются спросом. Я считаю, что это очень хорошая система, которая входит в логику НЭМИ новой экономической эволюции мира, которая позволит человечеству выйти на абсолютно новый уровень развития. Именно стать не просто человеком, гомо-сапиенс, человеком разумным, а гомоспиритусом, человеком духовным, который развивается не, сам, не только сам духовно, а развивает духовную планету, и еще помогает планете и людям на планете развиваться в как в духовном, в финансовом, в других развитиях, которые позволяют только расти и, скажем, получать наибольшие выгоды от этого персонального роста.